Здравствуйте, товарищи! В эфире «Пролетарские новости». Новости, в которых буржуй наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Долги Шехснинской птицефабрики Волгоградской области перед сотрудниками составляют 2,85 миллиона рублей. По данным администрации Шехснинского района, в последний раз 500 работников получили зарплату в июне. Кроме долга по зарплате претензии к ООО «Паритет Вятка» заявил «Газпром Межрегион Газфолога». Газовики требуют погасить просроченную задолженность в 131 миллион рублей. Если долг не будет оплачен до 29 августа 2018 года, птицефабрики отключат газ. Товарищ, мы видим, как капиталисты не выплачивают заработную плату работникам, банкротят предприятия, и все это происходит ради сиюминутной прибыли. В Вологодской области наблюдается один из самых низких по стране показателей обеспеченности врачами, на 10 тысяч человек населения. Такое заявление сделал член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, врач-невролог Эдуард Гаврилов. Волгоградская область оказалась по этому показателю лучшей из худших. Она возглавила десятку субъектов Российской Федерации, где врачей местному населению категорически не хватает. Худшими же стали Курганская, Владимирская области и Республика Чечня. В десятку худших также вошла Ленинградская область. Ситуация с доступностью медицины в нашей стране становится все хуже и хуже. Такими темпами мы скоро вернемся в царские времена, когда больницы и вовсе были недоступными для простого народа. По данным Росстата, долги по зарплатам в России выросли за июль 2018 года на 586 миллионов рублей, или на 20,9%. Общая задолженность работодателей перед работниками из-за отсутствия в организации собственных средств составила на 1 августа 3 миллиарда 389 миллионов рублей. Капитализм беспощаден к наемным работникам. Честно, отработав месяцы на своих предприятиях, трудящиеся сидят без денег, потому что буржуй, нанявший их, якобы не в состоянии выплатить им заработную плату. Товарищ, помни, что при капитализме сидеть месяцами без зарплат, завтра можешь быть вынужден ты. Цены на автомобили в России за месяц повысили 25 автопроизводителей. Это следует из данных мониторинга агентства Автостат. В числе автопроизводителей, повысивших цены, называются Ford, Renault, «Шкода», Toyota и другие. В первом полугодии 2018 года средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России выросли на 3,5%. В целом за 2018 год рост может составить 5-7%. При капитализме цены неуклонно растут, превращая такое транспортное средство, как автомобиль, в недоступную для простых трудящихся роскошь. Курс рубля в пятницу днем продолжает снижаться к мировым валютам, причем в большей степени к евро, чем к доллару. Европейская валюта впервые с 13 августа подскакивала до 77 рублей, свидетельствуют данные торгов. Рубль теряет позиции к доллару и евро под давлением сохраняющихся санкционных рисков и на фоне общего снижения котировок валют развивающихся стран. Ситуация нагнетается, рубль падает, экономическое положение нашей страны продолжает ухудшаться, и никакие меры действующей буржуазной власти не способны это остановить. Товарищ, единственный способ поднять нашу страну с колен – провозглашение социализма. Но социализм не придет сам, за него нужно бороться. Поэтому, товарищ, если ты готов вступить в борьбу против буржуазной общественно экономической формации, пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. С честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.